Да. Да. Много жизни у нас было посвящено тому, чтобы блокировать эти потоки. да, То есть у нас были, каким-то образом мы связывали, связывали так потоки, что... Я вот могу получить этот поток только отсюда, или финансы только отсюда, или восторг только отсюда, или благодарность только отсюда. То есть мы все время управляли, пальцем тыкали, вот я хочу сюда, вот нет, я хочу сюда. Поток, он сам по себе автономный, то есть мы его просто можем импульсом восстанавливать и дать ему автономную работу, то есть он совершенно свободен, да, как он будет двигаться. Но нет, людям надо было еще указывать, значит, ну, мы сыграли, да, в игру, в семью, допустим, да, муж обязан делать вот это, жена должна делать вот это, муж должен приносить материю, женщина должна. То есть какая-то игра обязательно блокирует какой-то канал, потому что канал не понимает слово «обязан», «должен». То есть ему вообще непонятны эти слова. Он в них не участвует, скажем так. Он просто блокируется, останавливается. Поэтому для того, чтобы трансформировать все программы, можно пойти от вот с этой точки. То есть болезни в принципе, можно лечить с любой точки. да, То есть можно физического тела, эфирного тела, астрального и так далее. Все тонкие тела. То есть с любой точки можно восстановить. И вот здесь тоже можно начать с потока. То есть вы восстанавливаете поток, а потом внешний мир вам показывает. А вот посмотри, поток остановлен, потому что вот в этом месте значит, ты сделал ошибку вот эту, ну, не ошибку, да, получала опыт и осталась твоя воля. А воля осталась, ну, не знаю, там, какая угодно, то, что я больше не буду там пользоваться своими способностями, я никогда больше не буду активировать энергии, я больше никогда не буду хотеть, там, значит, какого-то финансового благополучия, я не буду хотеть изобилия и так далее. То есть, Игр было сыграно много, и в каждой игре было заблочено чего-то. И эти потоки до сих пор ну, как бы не работают. Да? Очень много было игр, сыграно с позиции жертвы. Вот до сих пор, до сих пор я, когда вот начинаю на скайпе работать с людьми, и я понимаю, что у людей позиция жертвы очень сильная. То есть в голове у человека есть такое понимание, что есть кто-то то более сильный, более важный, более богатый, у него больше власти, у него больше там значит полномочий, и он, значит, чего-то может в моей жизни решить или чего-то может для меня сделать. Да? То есть человек добровольно отдает свою силу куда-то, соответственно, изображает из себя жертву и продолжает этот спектакль, начатый в прошлой жизни. Ну, понятно, что тут еще родовая помогает, это понятно есть из родителей давно сделали рабов и э, остальным приходится из этой жертвы вылезать просто да, то есть как из скафандра вы, вытаскивать свое тело.